Привет! Если ты уже пользуешься финансовой системой призм, пользуешься этой криптовалютой и обеспечиваешь себе жизнь тем самым, пользуясь своими собственными деньгами, ты... Только что зарегистрировался, тебя авторизовали, и ты положил деньги на свой счет в Никсмане, и теперь хочешь купить призм. То сейчас я расскажу тебе, что сделать. Для начала, для тех, кто просто наткнулся на это видео, или вам скинула знакомое. Если скинула знакомое, то вы обязательно или знакомый. Обязательно напишите ему в личные сообщения, чтобы он вас авторизовал. Если вы сами, собственно, наткнулись на данный материал, и вас еще никто не авторизовал и не зарегистрировал, вы можете написать мне вконтакте, вот моя страница, Максим. А, собственно ссылка vk.com splashmax земля штеф вот можете ее увидеть напишите мне в личные сообщения хочу авторизоваться и дальше мы с вами пообщаемся для тех кто уже авторизован, зарегистрирован завел деньги через Nixmoney положил себе на счет и хочет теперь купить призм что вы делаете? вот проверяем Nixmoney деньги есть на счету? есть на счету да у вас? у меня не так много вот Дальше я захожу в личный кабинет LK PRISM. Вот он так он вот выглядит. Это сайт ЛК PRISM. Сейчас, секундочку. Вот, мы заходим сюда. С телефона, вот у нас есть создать новый ордер. С компьютера видно сразу. С телефона это плюсик в левом верхнем углу, возле логотипа. Вот, мы нажимаем создать новый ордер. Пишем купить Призм. В заголовке пишем купить а английскими буквами Призм. Русскими купить. В описании можно ничего не писать. Дальше пишите «Страна». Заполняете, вернее, поля. «Страна». Выбираем, в какой стране мы находимся. В данный момент это Российская Федерация. вот Russian Federation. Тип «Купить». А если мы сейчас покупаем, то, соответственно, «Бай». Если наоборот снимаем со счета, то sell продать. «Бай». Каким, каким способом мы оплачиваем? Если это безнал через «Никс Мани», соответственно, это безнал. Вот, выбираем, смотрите, если мы, допустим, купили себе 100 призм, ой, э, купили себе 1000 долларов, то здесь мы выбираем ту сумму призм, которая уложится, соответственно, вот в доллар. Видите, 980 мне не хватает, значит, мне нужно уменьшить. И купить 960 призм, тоже не хватает. Значит, 940. Вот, 987 хватает. Смотрите, лучше иногда оставить чуть больше э чтобы хватило на комиссию? С каждых 200 долларов, целый, э, всего лишь 1 доллар, это комиссия. Вот. То есть, если я покупаю на 1000 долларов, 5 долларов примерно будет комиссия. Значит, мне нужно оставить. Если у меня на счету 1000 долларов, 987, мне вполне хватит. Вот. Я ввожу здесь 950. 950 уже не хватит. 948. Все, мне хватает. У меня осталось э, 0,6. Нет, не хватает. 946, все, вот теперь хватает 6 долларов, собственно, я оставил запасом Здесь есть правила Я могу их открыть, вернее, не я могу Если вы делаете это первый раз, обязательно С ними ознакомьтесь, с этими правилами Вот здесь все написано Как работает обменник И на основании чего он работает Все полностью условия и так далее Вот здесь я нажимаю, я соглашаюсь Нажимаю создать Все, здесь предлагается, чтобы успешно рекламироваться В социальных сетях, я нажимаю ОК вот, перехожу, статус сделки, новая сделка. Здесь нажимаю Вступить в сделку. Других кнопок и не предусмотрено. Вот, нажимаю Вступить в сделку. Если я вдруг случайно закрыл эту сделку или вкладку, то в личном кабинете ЛК Prism Вот он у меня. В личном кабинете -PRISM, я могу нажать вот сюда в корзину. Так, окей. Ай-яй-яй-яй. Вот. Вот здесь вот слева есть корзина. С телефона это три полоски в правом верхнем углу, вот типа таких же, где вы, у вас открывается фиолетовое меню. Но вы уже будете к этому моменту это знать. Вот. Здесь у меня есть корзина. Здесь отображаются все сделки, которые я делал. Вот. Новая сделка. Видите? На 1946 призм. Я нажимаю детали сделки для того, чтобы ее продолжить. Вот. Здесь нажимаю автоматическая сделка. Если хочу рекламировать, нажимаю рекламировать в соцсетях. Вот. В основном нажимаю автоматическая сделка. Здесь я выбираю способ оплаты. Здесь в принципе вверху все написано абсолютно по шагам, что вы делаете. Я нажимаю Nix Money, так как оплачивать буду Nix Money и доллары у меня на Nix Money. И нажимаю Оплатить. Вот. Он меня перекидывает сразу в подтверждение а, аккаунта в Nix money Я нажимаю Продолжить. Здесь ввожу свои данные. Почту, пароль верней. И буквы с картинки. Уф. Вот, возможно, я сделал это неправильно. Вход. У нас, у нас меня недостаточно средств на счете, так как я ничего сейчас не клал. Вот у вас будет э, вылезет, собственно, вот такое окошко. Здесь уже будет комиссия, ваши данные. И вы нажимаете «Продолжить», «Продолжить», «Продолжить». И дальше, собственно, у вас будет э, сделка прошла успешно. И я вас поздравляю, вы только что приобрели призм на 1000 долларов. Вот. Соответственно, когда вы их перевели, у вас здесь вот в личном кабинете будет написано, сколько вы лично сами купили призм. То есть насколько выросло. И когда вы зайдете в живой кошелек и его обновите. Да, как я сейчас это сделаю. Но так как я ничего не ложил, у меня ничего не добавится. Вот. У вас изменится, и вот здесь вот в балансе появится новая цифра ровно плюс только, сколько вы положили себе на счет. И пароманик закрутится значительно быстрее. Вот. Если вам понравилась данная инструкция, распространяйте ее, добавляйтесь и подписывайтесь на наш канал в YouTube и ко мне в личные сообщения. Всем обеспеченной жизни, комфортной и так далее. Всего доброго.